С вами Саков Роман, компания Admirals и я рад приветствовать вас в нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы, как всегда, обсудим ключевые события предстоящей недели, что произошло на предыдущей неделе, посмотрим на ключевые рынки и также разберем отдельно вопрос по также, отдельным инструментам фондового рынка. Но прежде чем мы начнем, не забывайте ставить лайк этому видео, вопросы, которые у вас появляются, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, начать хотелось бы с того, чтобы как раз посмотреть то, как себя ведет ключевой американский индекс. Ну в принципе поговорить о том, что мы ожидаем впереди, перед открытием текущей торговой недели. Здесь сразу скажу, что у нас на этой неделе, ну точнее в США, будет день благодарения. Соответственно, рынки будут закрыты в четверг американские и будет также укороченный день в пятницу. Но... Здесь в преддверии как раз данного события а, был а, информация в, на сайте CNBC, то, что в принципе эта неделя может стать довольно-таки неплохой для индекса S&P 500. И в данном случае мы также видим, что у нас тенденция, восходящая по данному инструменту, тоже продолжается. Но а, в принципе с 50-х годов а, эта неделя, да, то есть неделя, когда идет день благодарения, она а, традиционно хорошая. То есть а, рынки растут в преддверии как раз дня благодарения, ну и сразу же после него. Ну а дальше я напомню, что у нас впереди Декабре, и вполне вероятно, что можем ожидать также и предновогодние ралли. Поэтому пока все выглядит довольно-таки неплохо с точки зрения позитива для продолжения роста. И в целом мы видим, что индексы растут, Да, есть некоторые коррекции по отдельным бумагам, об этом мы тоже поговорим чуть дальше. И также одно из ключевых событий, на этой неделе это будет анонс от президента Байдена, кто же станет новым главой ФРС. Пока на текущий момент есть два кандидата. Это Джером Пауэлл, да, который сейчас руководит ФРС, и говернер Лайл Брейнард, то есть как, возможно, из кандидатов. Соответственно, об этом анонс тоже будет сделан на этой неделе. И здесь, опять же, будет важно понимать, кого выберут. То есть, если это будет Джером Пауло, то плюс-минус будет все понятно, как он будет продолжать свою политику, действовать, да, если придет новый а, человек, то, соответственно, в этом случае уже какие-то новые а, события здесь можно будет а, ожидать. Ну и а, в целом, также у нас продолжается сезон отчетов а, на текущий момент, и еще одно событие, на которое обращают внимание, вот по крайней мере, то эта информация, которая есть на портале фактсет, к которому мы периодически а, возвращаемся для того, чтобы смотреть, как идет сезон отчетов, это а, упоминание о проблемах с поставками, да, сейчас этот вопрос очень важный, и сейчас фактически мы видим то, что 342 компании из индекса S&P 500, которые читались, уже об этом упоминали в ходе своих звонков, когда проводится как раз, когда публикуются отчеты, когда компания проводит звонок уже с инвестором, да, где сообщают о том, что произошло, какие доходы. И вот вопрос с проблемами с поставками становится все острее и острее. Собственно, сейчас он находится на пиках за последние Ааа, ну, за последние порядка десяти лет, да, то есть 2010 года. Поэтому это то, на что еще да, обращают внимание инвесторы, но пока, как мы видим, тот позитив, который на рынке есть, он все еще сохраняется. А также отчеты были по Alibaba, на предыдущей неделе был как раз, на позапрошлой неделе был день холостяка в Китае, да, и много компаний из китайского интернет-ритейла отчитались о рекордах, да, то есть фактически это были рекорды у Alibaba и у JD.com. И сейчас как раз произошел тоже отчет по Alibaba, акции упали там порядка 11%. Собственно, здесь было некоторое замедление выручки, то есть фактически компания отчиталась, ну, позитивно, да, рост был, но он был хуже, чем ожиданий. Поэтому фактически на этом фоне... Как обычно и бывает, компания просела, да, в данном случае там порядка 11% было снижение, то есть вот в принципе все идет неплохо, да, но то есть мы понимаем, что есть влияние и самой страны, да, то есть были, скажем так, геополитические риски, которые все еще сохраняются для китайских компаний, но в целом отчет неплохой, да, но он был хуже, чем да, ожидалось, поэтому здесь эти бумаги просели, да, в моем случае, то здесь портфель немножко тоже просел но никакие действия там выходить из этой бумаги я, по крайней мере, для себя здесь не планирую. А теперь давайте посмотрим, что у нас ожидается еще на этой неделе из событий. По США сегодня выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. В Японии во вторник будет выходной, в среду выйдет большой пакет данных из США, ВВП. Будет опубликован, здесь пока ожидается на прежнем уровне квартальный ВВП 2%. Заказы на базовый товары длительного пользования, здесь ожидается небольшое снижение. Продажи нового жилья, здесь тоже ожидается небольшое снижение по сравнению с предыдущим, то есть мы видим определенное замедление происходит и изменение запасов сырой нефти, они здесь тоже видим, что увеличивается. Соответственно, в четверг, как я уже говорил, в США будет выходной, да, будет день благодарения и в пятницу тоже будет частично торговля на неполный рабочий день по данному инструменту ну, по американскому рынку. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на ключевых инструментах и начнем, мы, как всегда, с евро-доллара. Евро-доллар, как мы, в принципе, говорили ранее, тенденция вниз продолжается, то есть сейчас мы торгуемся уже по новым локальным минимумам. Сейчас моменте цена 1.1286 и в принципе к, а, нисходящий тренд он продолжает следующие области поддержки уже видны на, на уровне 1.12 1.1150 вполне вероятно что туда как раз на фоне укрепления американского доллара мы и можем прийти поэтому а, те позиции которые опять же имеет смысл рассматривать это продажи но для того чтобы в них заходить как раз нужно дождаться а, коррекции если это на рынке произойдет то тогда уже будет более разумно входить непосредственно по тренду а, по паре британский фунт американский доллар также тенденция сохраняется нисходящее. А пока мы не переписали те минимумы, которые у нас были сформированы в начале ноября, но фактически уже с прошлой недели мы вновь перешли краткосрочно в фазу снижения. То есть, в пятницу мы закрылись ниже тех уровней, которые были сформированы в четверг, поэтому сейчас ближайшие цели краткосрочно по снижению – это область 1.3360, туда пара и стремится, соответственно после обновления данных минимумов уже откроется дорога снижения на 1.32. А по паре американский доллар, канадский доллар, здесь восходящий тренд вновь начинает преобладать, собственно, весь ноябрь для данной валютной пары он ä, проходит под знаком, американ... под знаком роста американского доллара. А, соответственно, сейчас пара стремится уже на область максимальных значений, которую мы видели в августе. Это 1,27, ну и 1,28 соответственно. Поэтому здесь, если рассматривать какие-то торговые идеи, то пол... после коррекции а, в них заходить. То есть сейчас мы опять же торгуемся на локальном максимум за текущий день. Вполне вероятно, что краткосрочно здесь может сформироваться как раз коррекция, после завершения которой а, имеет смысл также рассматривать уже присоединение на продолжение данного тренда. А по паре американский доллар, японская иена, здесь волатильность она а также достаточно высокая была в ноябре то есть внизу мы торговались там 112 в локальном максимуме мы доходили до практически 115 то есть порядка 300 пунктов пара торгуется в течение данного месяца ну и сейчас мы находимся фактически в середине данного диапазона но тренд у нас сохраняется восходящий, сейчас мы торгуемся в области поддержки поэтому здесь опять же с точки зрения часового таймфрейма если будут как раз изменения настроений когда у нас мы сможем переписать локальный максимум предыдущего торгового дня тогда будет это имеет смысл также рассматривать присоединение на уже продолжение роста, потому что здесь покупки они остаются в приоритете. А по австралийцу. Австралиец здесь немного приседает. Мы на прошлой неделе также говорили о том, что есть возможность как раз присматриваться к покупкам вблизи вот 17 ноября. Как раз мы об этом говорили, ну, мы говорили об этом до 15 ноября, то есть пара как раз корректировалась, но здесь мы ушли ниже минимума, которые были 12 ноября и тенденция нисходящая продолжилась. Но с точки зрения таймфрейма область поддержки как раз на минимум, который был в сентябре, она все еще актуальна, она все еще сохраняется и фактически у нас тренд пока все еще просматривается здесь То есть Сейчас мы как раз вот подходим к области поддержки, от которой мы можем увидеть отскок и продолжение роста там в течение трех-четырех недель в область 75. По новозеландцу картина тоже похожа, но только здесь краткосрочно мы пока не ушли как раз ниже тех минимумов, которые были сформированы в ноябре, поэтому здесь очень часто эти пары а, бывают одинаковые сигналы, но они не всегда одинаково отрабатываются. В этом случае там, сделка, которая могла быть по австралийцу, она бы могла закрыться по стоп-лоссу, по новозеландцу она бы все еще действовала, поэтому здесь пока тоже сценарий я для себя оставляю на повышение, то есть с целями роста как раз на перехай тех уровней, которые были в октябре. А золото немного корректируется. Но об этом мы говорили, то есть оно было довольно-таки перекуплено, фактически закрепились мы выше отметки 1833, в принципе, сейчас сюда коррекция идет, можем даже чуть ниже подупасть, там до 1820-1815, но в целом общий тренд пока сохраняется восходящий, опять же на фоне роста инфляции и опять же также были сообщения о том, что КУИ, да, то есть сворачивание мягкой денежно-кредитной денежно -кредитной политики, она может быть быстрее, да, то есть чем было запланировано, поэтому здесь тоже золото от этого может выйти, получить свою долю роста, что называется. S&P в пятницу мы видели новый локальный максимум 4726, затем к концу дня мы скорректировались, ну и фактически закрылись ниже открытия. А пока общий тренд опять же сохранится восходящий, но уйти еще раз на 4650, 4600 мы вполне можем. Но опять же здесь разумно рассматривать пока покупки, да, то есть общий тренд Идет восходящий, конечно, коррекция тоже может начаться, но пока, пока мы видим то, что покупатели у нас в этой борьбе преобладают. А вот индекс DAX чуть более сильно упал как раз в пятницу. В пятницу да, немного переписали максимум, то есть сформировав еще одно максимальное значение, которое было, ну и, собственно, потом к концу дня обвалились до минимумов на 16 090. То есть фактически те минимумы, которые были 15 ноября. Поэтому здесь краткосрочно у нас сохраняется коррекция, ну и по завершению данной коррекции уже будем рассматривать возможности для присоединения по данному тренду на продолжение роста. А Нефть. Вот по нефти здесь как раз то, что мы говорили, область поддержки, которая была там на уровне 80, она сломлена. И сейчас мы уже торгуемся ниже ну, в районе 79. 000. То есть сейчас цена по нефти марки Brent 79.22. То есть мы пробили область поддержки и начинает формироваться как раз тренд больше нисходящий. Мы сможем еще там подскочить до 81.82, но пока здесь я бы рассматривал как раз в данном случае нисходящую формацию пока а, данный тренд а, ну фактически который мы видим а, в течение ноября он пока не будет а, сломлен поэтому здесь пока преобладают также а, продажи ну и в целом если посмотреть по а, dow jones да, а, здесь а, у меня открыт дневной таймфрейм да то здесь dow jones а, чуть больше проседает чем s&p 500 ну и а, nasdaq в отличие от этого то есть как раз здесь мы видим раскор раскорреляется на текущий момент акции бумаг из реального сектора далеки от локальных максимумов, ну как далеки, то есть, в принципе, здесь если посмотреть, то Порядка 2,5% от локальных максимумов мы находимся. А NASDAQ уже и сегодня, да, то есть, на примаркете, все еще обновляет уже свои исторические максимумы. А в данном случае также я хотел еще посмотреть по моему инвестиционному портфелю. Да, то есть, мы периодически тоже к нему возвращаемся, и пока у меня переключается как раз мой счет, давайте посмотрим, что у нас на текущий момент есть из бумаг из индекса SP 500, которые также... Просели э, последнюю, за последнюю неделю. А, в принципе, здесь опять же тот же самый фильтр, который мы видели в прошлый раз, но уже компаний стало гораздо больше. то есть, Сейчас порядка 43 бумаг из индекса S&P 500, которые проседают э, в месяц более чем на 10%. То есть, многие просели еще сильнее, но э, тем не менее. то есть, Здесь из тех компаний, которые появились, новые, Intel. Да, Intel проседает также в ноябре, сейчас торгуемся по 49.25. И все еще у нас P-Ratio остается 9.6 по нему, поэтому тоже довольно-таки неплохо. Но у меня он уже есть в портфеле, то здесь я добавлять его не буду. Также появилась такая бумага лежит in плат то есть такая в принципе защитная бумага. В принципе мы видим, что прогнозы по ним довольно-таки неплохие вот аналитиков и проседают там с 50, сейчас торгуемся по 41, плюс компания платит дивиденды и там в принципе все неплохо. Также проседает еще Activision Blizzard, вот эти компании, как раз я в принципе, думаю, усреднится в следующем месяце по, по данной бумаге. Также из тех компаний, которые уже более дорогие по P-Ratio, то есть тоже проседает Visa, все еще Paypal, да, то есть мы видим, что тенденции нисходящего тоже продолжаются. Но появились еще ряд бумаг, Philips, да, тут тоже добавилось, и Valero Energy тоже проседает довольно-таки неплохо, но ну, как раз на фоне снижения, снижения нефти. Ну и в принципе остальные бумаги вы тоже в Финвизе сможете для себя а, посмотреть. А мой портфель, он тоже довольно-таки сильно просел, и фактически сейчас здесь совсем небольшая прибыль у меня, а, ну, плавающая прибыль, которая есть, а, за счет того, что много бумаг, а, которые были в моем портфеле, все еще остаются, они довольно-таки сильно а, в этом плане просели. А, ну, из XN да, то есть здесь, в принципе, мы, я уже выходил, People's United Financial также продолжают держать, а, Archer, Archer Denny's Midland, то есть тоже а, рост здесь продолжается, в принципе, локальный максимум был там в июне в районе 68-69, тоже продолжаю держать по Writing technology здесь тоже есть довольно-таки неплохой потенциал. Но пока бумага корректируется, я тоже ее продолжаю держать. Uh, Wolverine Boots Alliance. ну, собственно, такая uh, бумага заходила там, да, по, по низам еще в том году, uh, вот, соответственно, здесь у меня все большое желание ее скинуть, но думаю, что если бумага вернется там в область 56, uh, или, может быть, уйдет к 60, то из нее я тоже буду выходить. Uh, Caterpillar также продолжает держать, то есть, в принципе, uh, если инфраструктурные проекты Байдена пойдут дальше, то для этой бумаги показать, опять вернуться там в область 240, где они были, то тоже может быть довольно-таки неплохо. Плохо. Cisco, вот, кстати, еще одна бумага, да, из которой я выходил в этом году. Это сейчас тоже вышел отчет, который не очень понравился инвесторам. Они тоже сейчас проседают, но в целом, опять же, если мы там вернемся в область 40, то я, скорее всего, к этой бумаге тоже вернусь. Ее добавлю. Tyson Food неплохо растет, да. То есть, в принципе, здесь тенденция продолжается, то есть тоже такая защитная бумага. Apple новый локальный максимум, да, то есть, здесь тоже я добавлялся в эту бумагу несколько раз и также его продолжают держать. Palantir, Ну, в принципе, здесь без каких-то сильных скачков, но тоже достаточно волатильная бумага после IPO. Сейчас торгуемся по 21. И здесь, пока самый большой из рисков, который есть у инвесторов, это непосредственно то, что у компания. Ключевой фактически выручку, которую получают, это госорганы США, то есть там и ФБР, и ЦРУ, насколько помню. То есть вот они как раз являются основными клиентами. альтер здесь пока эта бумага занимает ну, в моем портфеле самую большую долю, да, и здесь я тоже несколько докупок делал, пока этого делать не буду, но здесь тоже пока эта бумага проседает, но ну, пока я ее тоже для себя буду продолжать держать, в принципе, то есть сориентироваться полгода, год, я думаю, что она сможет вернуться на, по крайней мере, те уровни, которые мы видели в 2020 году. То есть, в принципе, потенциал у нее довольно-таки неплохой. А Solar Edge Вот здесь как раз бумага ожила и, в принципе, показывает нам а, те уровни, которые у нас были в, а, в 2020 году. То есть, практически к локальному максимуму подбираемся. А, биоген. Да, то есть, ну, вот, наверное, тоже слушатели помню, где я, здесь я заходил. Вышел на позитивные новости как раз по а, лекарству от Альцгеймера по данной бумаге. Сейчас на вновь корректируется но ну, в принципе если уйдем обратно там в район 200 то я опять в эту бумагу перезайду потому что здесь вот этот диапазон вот этот боковик он очень хорошо просматривается и, в принципе здесь я тоже буду продолжать держать а никола продолжаю держать. Собственно, там объем не такой большой, докупок новых не делал, но в принципе бумага в последние пару месяцев немного подрастала. Сейчас даже в этом месяце было там в районе 15, а потом они подупали, ну здесь продолжаю держать. То есть, тут как бы ничего существенного не меняется. то есть Здесь, если выстрелить, то может выстрелить довольно-таки неплохо. А, Алибаба а, корректируется. То, то Здесь я уже несколько докупок делал. В принципе, максимум, который у нас был там, в районе 312 с текущих уровней Ней. А, бумага, потенциал на то, что она может удвоиться, он все еще остается. А, по байду да, бумага пока в плюсе, но вот подходит как раз тоже к моему уровню, где я докупался. Но, ну, в принципе, так себя чувствует весь китайский сектор, поэтому здесь а, ничего такого нет. Здесь я для себя этот риск брал и его, в принципе, продолжаю также держать. Ну, Intel тоже в небольшом плюсе после той коррекции, которая была, понятно, не, не столько, сколько бы хотелось, но, тем не менее. А, Spotify тоже здесь не Неплохо отрос с того момента, когда я заходил. И если посмотреть еще тогда по в целом по всем бумагам, которые у меня есть, может быть, что-то забыл. Сейчас я открою и. Pfizer, да, то есть довольно-таки неплохо показывает рост, но ну, особенно на фоне предоставления лекарства, да, от коронавируса, поэтому здесь ситуация с Moderna немного нивелируется, то есть в этом плане Pfizer показывает довольно-таки неплохой результат, и фактически раз, два, три, 4, ну, пятый по результату в моем портфеле на текущий момент, да, это бумага. Moderna, да, подупала, но в принципе, тоже я бы по ней усреднился. VipShop тоже пока продолжает снижаться. Но, ну, опять же, риск китайской компании здесь, он остается в целом. Да, опять же, я мы видим, что у нас индекс S&P 500 находится по локальным максимум, но были ряд компаний, да, как Zillow, как Beyond Meat, которые читались не очень хорошо, да, как Moderna. Ну, по крайней мере, после тех отчетов, которые произошли, их начали продавать. Но, опять же, такие больше долгосрочные истории, которые я для себя, я, по крайней мере, продолжаю держать. Поэтому здесь уже на фоне того, как S&P 500 в общем может проседать, уже для себя я по этим бумагам также планирую увидеть отдачу, там через 3, 6, 12 месяцев, поэтому их я продолжаю держать в своем портфеле. Ну, на сегодня это все, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, вопросы оставляйте, как всегда, в комментариях, но ну, а мы с вами увидимся через неделю и посмотрим, что у нас происходит на рынках, что будет интересного и как мы будем подходить уже к декабрю. Также у нас на этой неделе запланированы вебинары, будет вебинар с Фуадом, будет также вебинар с Александром Элдером на этой неделе, поэтому обязательно регистрируйтесь. Ссылка на регистрацию на вебинар будет в описании к этому видео. Ну а всем желаю хорошего дня, хорошей недели. Спасибо за внимание и до свидания.